Yes! Мы в прямом эфире, мы в прямом эфире. Здравствуй, инстаграмчик, дорогой. Здравствуйте всех тех, кто к нам сейчас присоединится и тех, кто будут смотреть нас в записи. Сегодня у нас суббота, мы с Дашей на прекрасном уютном диване, в прекрасной уютной W-клинике. Да, и будем сегодня стараться максимально всех, во-первых, успокоить, да. а во-вторых, наверное, как правильно сказать, образовывать. Ну Да? Да. Да, я думаю, что да. Потому что сегодня наша тема с вами, она касается вообще очень большого круга женщин. Во-первых, это женщины, которые планируют беременность и еще только думают вообще, как они будут дальше вести uh -huh. да, эту самую беременность. Во-вторых, это женщины, которые уже ведут беременность и у них очень много вопросов, три листа вопросов у женщин, ведущих беременность на данный момент. Третья категория, это женщины, которые уже родили и у них есть свои вопросы по поводу того, как дальше взаимодействовать или их уже бросили, и они уже никому не нужны. В общем, мы, в принципе, охватываем всех э, женщин, которые так или иначе связаны с родами до или после И самое важное, что сегодня на все эти вопросы Будет отвечать человек, который, как я сказала Адепт докмеда в кабинете и в интернете Даша Бурбакина Даша, есть какая-то должность в клинике? Главный врач? Главный врач и основатель. И основатель. Вот. Главный врач и основатель W-клиник. В общем, девочки, я прям прошу вас, вот возьмите вот такие листики, как у меня, и записывайте, потому что очень много важной информации, которая, возможно, будет шок-контентом для некоторых из вас, потому что вопросы, ну, которые приходили, я думала, что уже такого нет. А, ну, я просто подписана на Дашу и читаю все новости. Все новости про современное ведение беременности, но оказывается, что до сих пор есть некие вещи, которых уже быть не должно. Все, мы начинаем. Даш, первый у меня вопрос, который всех волнует. Отличается ли вообще ведение в женской консультации государственной и в частной с точки зрения юридической? То есть надо ли мне встать обязательно на учет в ЖК, в обычную, и потом прийти вестись в частной консультации, а там только какие-то галочки отмечать? Угу. Или не надо? Если я, например, ведусь у вас в частной консультации, нужно ли мне еще какие-то подтверждения, не знаю, или, может быть, направление в роддом, вы мне не дадите, а только обычная консультация? Вот, вот с юридических моментов давайте прям чисто юридически сейчас женщина может выбрать где ей вести беременность или в женской консультации или в частном центре юридически по идее разницы быть никакой не должно. и ну, мы говорим честно что мы делаем все чтобы разницы не было именно в плане тех бумажек которые вы должны получить на выходе ну, в момент, когда вы выбираете себе частный центр, вы можете спросить, а делаете вот это, вот это и вот это. Что это должно быть? Во-первых, вам должны выбрать, выдать обменную карту, да, в которой будут написаны ваши анализы, УЗИ, посещения с диагнозами, что вы ели пили во время беременности, расписаны все риски. Во-вторых, в 30 недель, если вы работаете, вам нужен больничный лист, то есть декрет, да, вам частная клиника должна это выдать, мы это делаем, в этом нет никаких проблем. И последний камень преткновения, который раньше был прям очень такой активный, это родовой сертификат. Да, да, да. да листочек, в котором есть три корешка, по которому ты можешь рожать бесплатно в любом роддоме в нашей стране, да, по ОМС. И потом вести ребенка в поликлинике угу. по месту жительства. Родовой сертификат раньше выдавала только женская консультация, но сейчас... Родовой сертификат можно получить также, если ты приехал с обменной карты из частной клиники в родом. Вам его там выдают. Это закреплено в законодательстве, вам не имеют права отказать. Итого мы получаем, что если вы ведетесь, и выбрали да, частную клинику для ведения своей беременности, посещать женскую консультацию вам не нужно. Здесь вам выдадут обменную карту, здесь вам выдадут больничный лист, все необходимые справки для получения всяких пособий приятных, и дальше родовой сертификат вы получите в роддоме, куда вы приедете рожать. По Петербургу еще есть такая особенность, называется сверка по тубдиспансеру. Ее тоже обязана проводить клиника, поэтому спрашивайте, мы тоже делаем. Если я прихожу в частную клинику, и мне там говорят, вот это вот это вот это есть из того, что я сейчас перечислила, а вот это вот нет, то мне надо идти оттуда. Ну, вы должны тогда четко понять, что, скорее всего, могут возникнуть какие-то проблемы, когда вы приедете в роддом. Поэтому эти проблемы нужно будет либо вам, собственно, как-то превентивно решать и mm -hmm. смотреть, да, пока вы беременная, да, это головняк какой-то, либо сразу думать о том, что, ну, окей, значит, эта клиника мне не подходит, и я хочу, чтобы все вопросы мои были закрыты, и чтобы я вообще не беспокоилась во время беременности, mm -hmm. ни о чем, кроме того, что я скоро стану. Да, вот смотри, много вопросов у нас, да, как я уже говорила, казалось бы, что не должно было и но они есть. есть какая-то, ну не знаю, как вот протокол какое то ведение беременности, он же есть. Вот последний вышел не так давно. Почему тогда в одних клиниках что-то одно, в других клиниках что-то другое? От чего это зависит? От того, что врач просто не читает. А, к сожалению. А-а-а! Вообще, в нашей стране. Существуют клинические рекомендации. Это документы по разным заболеваниям или состояниям. Например, по беременности существуют клинические рекомендации, которые называются «нормальная беременность». Они абсолютно в открытом доступе. Вы можете написать в Google поисковике «РОАК», вы попадете на Российское общество акушеров и гинекологов, и там нажать «клинические рекомендации» и в акушерстве найти нормальную беременность». Почитать все необходимое, и вы будете уже абсолютно подкованы при а, общении с вашим врачом. Там угу. все есть. Угу. Но, к сожалению, клинические рекомендации просто не все читают. Я умная, допустим, я, угу. я из наших зрителей, я тоже, наверное, еще не дурак, но тем не менее, вот я умная, я читала с клинических рекомендаций, прихожу в женскую консультацию, говорю, вот в уже смешно, да, написано, что вот это вы мне не должны делать, или наоборот, должны, меня закидают там камнями, вот, и как быть тогда? Это очень сложный вопрос, Потому что действительно в женских консультациях очень много зависит от того, какой врач тебе попадет. Это правда. Бывают абсолютно классные, адекватные врачи, и которые и читают клинические рекомендации, которых я бы к себе на работу взяла. Вот, но бывает абсолютное мракобесие и при этом еще патерналистический такой да, модель общения, когда ты действительно чувствуешь себя каким-то ничтожеством, который не может даже что-то спросить и сказать. Да. А, да. Каждая из вас должна знать, что в женской консультации вы можете поменять врача, даже если вы выбираете женскую консультацию. Это возможно. Выбор есть. И того из этой всей ситуации у нас есть несколько вариантов либо вам попался классный врач и вы спокойно изначально можете обсуждать все варианты и он в курсе клинических рекомендаций, наоборот только порадуется, блин, класс какая подкованная uh -huh. пациентка, мне не нужно ее убеждать в том, что ей нужно сдавать сахарную кривую. Да, может попасться врач, который не читает клинические рекомендации и единственное, на что он опирается, это на свой жизненный опыт. Там, я лечу 20 лет уреоплазму, ну, класс, как бы, его переубедить вы не сможете. Отсюда важно понимать, зачем вы вообще в этой консультации введетесь. Да, ну, очевидно, для того, чтобы получить обменную карту, родовой сертификат и больничный лист. Ну, тогда мы понимаем, что на вас ложится ответственность в виде того, чтобы перепроверять назначение. Это очень странно, так быть не должно, вообще мы хотим, чтобы... Приходил к врачу. Ты не обязан разбираться в стройке, если ты строишь дом. Ну, может быть, минимально, да, но ты доверяешь архитектору и знаешь, что когда ты в него заедешь, он не, раз, не развалится. Но иногда в медицине такое встречается. Это очень грустно. Мы пытаемся с этим как-то бороться, но оно есть. Есть. Есть. Хорошо, тогда прям перейдем к консультациям Я осознательно не буду говорить в каких консультациях Потому что у нас сегодня цель не опорочить женскую консультацию да, Или какой-то частный центр Нет, у нас сегодня цель разобраться вообще в том, как это должно быть Вот по современным клиническим в том числе рекомендациям а, Вопрос Стою на учете в женской консультации Моя врач позволяет себе не то чтобы обидные, а устрашающие высказывания Если, не дай бог, одна цифра отличается от показателей нормы в анализах Говорит, что ребенок будет больным Хотя это не так, пишет девушка. А постоянные издевки, почему скрининги делаю платно, а не у них. А я делаю платно, потому что хожу к своему врачу в клинику после каждого приема в ЖК, чтобы просто успокоила и объяснила все по-человечески. А то в ЖК только по протоколу и никак иначе. Индивидуальные особенности организма и анамнез даже не рассматривают. И вот здесь прям несколько вопросов. Первый вопрос. Если цифра отличается от показателей нормы в анализах? Говорят, что ребенок будет больным. Вообще... Вы имеете право задавать врачу любой вопрос. И нормально, если он при этом вас э, ощущает да, и позиционирует как своего партнера, а не какого-то тупого. Извините, как есть. А в партнерских отношениях ты понимаешь, что вот у меня есть знание, я готов тебе помочь. Давай, давай вместе разберемся. И вот на основании каких-то фактов, которые я там почитал, узнал. Ты уже принимаешь свое решение. Угу. Может быть, я даже с ним буду не согласна. Ну, моя задача проинформировать. Поэтому вы можете узнавать про разные показатели, как критично они отличаются от нормы. Что будет, если мы это не будем лечить? Что будет, если будем лечить? Конечно, таких показателей, которые прям вот говорят, что ребенок точно будет больным, да их практически-то и нет. Угу. Максимум, что если мы думаем про скрининг, да. В ходе скрининга мы можем предположить, что есть какой-то риск. Но именно предположить. Именно и предположить. Вопросом, да, и да. дальше уже мы должны сделать какие-то действия, чтобы его подтвердить, либо нет. Uh -huh. а Вот смотрите, если вот ходит за вторым мнением, ну, не то, что за вторым, она просто делает УЗИ, не у себя uh -huh. в женской консультации, но мы понимаем, что есть ряд женщин, которые для себя решили, что больничную обменку они получают в ЖК, но действительно по вопросу uh -huh. здоровья они решают, в, ну, к примеру, у вас. Uh -huh. Есть же такие женщины, есть, которые... Вот. вот пришла к вам такая женщина, вот все хорошо, вы ей рассказали, объяснили, но вы смотрите в ее назначение и получаете, что по ну, понимаете, что там вот прям, прям вообще Африка, да? а Как вы ей это объясните, чтобы было максимально корректно? И более того, как ей потом с этими знаниями идти в женскую консультацию? Вот угу. как здесь быть? А, наша задача тоже рассказать про факты, да? Наша задача не загнобить какого-то врача, а просто сказать, что на данный момент времени, согласно вот такому-то, такому-то, да, документу или исследованию, так не делают или делают вот так, да? Дальше вы уже думаете, я знаю, что разные женщины, которые ведутся в ЖК, поступают по-разному. Кто-то просто берет второе мнение и поступает так, как ему предполагает врач. А в женской консультации говорит, вы пили про анатуреоплазму? Да, да, конечно, я, я пила, да, пила две недели. Да, mm. такой, хорошо, да, хорошо, Молодец. пила да, лечение а -а. прошла. ну вот такой вариант тоже существует, некоторые идут на открытый конфликт, да, они знают, нет, я знаю что риоплазму лечить не надо, я этого не пила, вот я получила второе мнение но поконфликтует она Пять минут побудет с красными щеками все равно время в приемах ЖК ограничено, будет недолго то есть это лучше в данном случае просто согласиться, женская консультация есть разные варианты, как вот комфортно вам, да, да, да Хорошо. А Обратная ситуация я ведусь в вашей клинике, но хочу сэкономить, например, mm -hmm. и делать какие-то анализы, какие-то не знаю еще mm -hmm. что делать вот по УМС. Mm -hmm. Как вы к этому относитесь? Это можно вообще? Важно понимать, что когда ты ведешь беременность и вот это вот слово поставили на учет, да, что оно означает, что тот врач, который тебя ставит к себе на учет, оформляет обменную карту, пусть это врач частной клиники или врач женской консультации, он несет юридическую Ответственность. Угу. Если что-то случится, то он будет выступать в суде за вас. Если вы пропали куда-то, то он будет вас искать днем с огнем звонить по вашему телефону, по телефону вашего супруга, потому что это угу. расставлять оставлять да, да. обменные карты, приходить по адресу, где вы живете. Вот, вот что это значит. Поэтому, если вы становитесь на учет, в частную клинику и хотите сдавать по ОМС в ЖК анализы, то значит вы должны встать и там на учет. И тогда у вас две обменные карты, и два человека несут юридическую ответственность. А когда их два, это значит, что полную юридическую ответственность никто. не несет никто. Поэтому тут лучше выбрать что-то одно. Что-то одно, и если ты здесь ведешь что-то здесь создавать, если здесь, здесь. Да. Хорошо. А теперь мы переходим к серии вопросов самых любимых, что же надо лечить и что не надо лечить во время беременности. Прям сразу по вопросам. Наблюдала женская консультация. Выписали Таржанан в первом триместре просто от повышенных лейкоцитов в Москве. При том, что он в первом триместре запрещен, и вообще препарат, похоже, только у нас используется. Зачем? А вот все, что написала девушка, действительно так и есть. То есть она знает клинические рекомендации. Она Запрещен на сайт. Так. Запрещен. Более того, просто повышенные лейкоциты в мозге без жалоб мы не лечим. Но не существует норм для ликоцитов. Определение всех причин патологических выделений, когда нужно прописывать какое-то лечение, оно не будет зависеть только от цифры ликоцитов в маске. Никогда. Более того, ни в одном из лечений реальных вот этих причин нигде не стоит тиржанан. И действительно, этот препарат есть только в России. То есть, если мне назначили это в ЖК, мне просто сказать спасибо и ничего не делать? Если у вас при этом нет жалоб, то действительно можно ничего не делать. А если будут жалобы, то все равно не тиржанан? Да. Угу. Хорошо а, мне И вы... надо тут еще уточнить, да, что так. это жалобы не только на выделение Это должен быть зуд, жжение или неприятный запах Потому что, в принципе, количество выделений во время беременности может меняться Их может становиться больше, это нормально угу. Девочки, это нормально, это важно а, Мне выписывали какие-то свечи от лейкоцитов в первом триместре Симптомов не было никаких, самочувствие прекрасное Но после начала применения какой-то, простите, пипец подкрался незаметно врач кстати был из замены пока моя в отпуске была пришла на прием опять другая заместитель выслушала посмотрела сказала давайте цифры лечить не будем тем более с ухудшением перестала пользоваться и все прошло. Так и есть, если начать лечить просто лейкоциты без жалоб, еще и такими многокомпонентными препаратами типа тиржинан, то есть что значит многокомпонентный? В нем есть и антибиотик от бактерий и противогрибковые от кандиды и противовоспалительные на всякий случай, типа я не знаю, что с тобой происходит, но давай бахнем. Так вот если так делать если с женщиной все хорошо, то в итоге мы можем получить обратную ситуацию то есть у нее был микробиом отличный да там бактерии все друг с другом отлично жили и все было хорошо но мы туда нафигачили антибиотиков, забабахали противогрибковых препаратов и в итоге у нее могут появиться настоящие жалобы уже из-за того что возник бактериального генозза да? поменялось соотношение бактерий. Лактобактерий стало меньше, стало больше других, и она может прийти уже с настоящими жалобами, которые действительно нужно будет лечить. Понятно. Насколько грамотно назначать курантил для профилактики утражистан во втором триместре? На свою голову сказала врачу в женской консультации, что тянет низ живота, потому что новые ощущения были. Попила магний и тонус матки в следующий раз Прошел. Но насколько адекватно в третьем триместре отправлять гематологу? Это уже второй вопрос. Давайте первый разберем, а потом про гематолога. да? Про курантил и Да. Это неадекватное назначение вообще? Курантил мы не назначаем во время беременности утрожестан и препараты прогестерона показаны только в очень-очень маленьком количестве людей И это женщины, у которых до этого было две 3 потери беременности И сейчас есть угроза прерывания беременности И вот есть данные о том, что в этом случае препараты прогестерона работают Согласно нашему протоколу, он где-то от 2015 -го года, если я не помню, именно по угрозе прерывания беременности, если мы видим гематому, например, ретрохориальную на УЗИ или есть кровнистые выделения, мы должны назначить Сютрожестан. Ну вот обязаны юридически. Если не будет этого назначения, то врач может крупно залететь. Ну, честному И залететь здесь не забеременеть. Да. да. Позже, чем вышли эти клинические рекомендации, было большое исследование, называется Призм. сравнивали, значит, большую группу женщин взяли, разделили их пополам. У всех этих женщин были кровянистые выделения в первом триместре беременности, то есть была реальная угроза. То есть не где-то что-то потянуло, кольнуло, а вот прям реально кровь. И, значит, половине из них назначали препараты прогестерона, а половине нет. И потом смотрели, какой исход был живорождение, живые, доношенные дети, сколько родилось. Оказалось, что статистической разницы нету. То есть, если это первая беременность, если даже там кровит, а не просто что-то кольнуло, даже если вы будете это тут Рожестан или там Дюфастон принимать, особой разницы не будет. Mm -hmm. Вот, и тут задача именно, если мы говорим о докмеди, да, врача, рассказать вот это все, что да, у нас есть вот такой протокол, и мы обязаны вам написать этот прогестрон, но вообще-то вот так. Mm -hmm. И тут уже женщина, в принципе, должна решать, насколько да. она. А я могу, например, вот, вот я сижу, например, и вот к ним все рассказываешь, и я говорю, ну хорошо, вот Дарья Геннадьевна, ну а вы как считаете, мне нужно его пропить или нет? Вот что мне Дарья Геннадьевна ответит? Я отвечу, что личный опыт врача, он всегда очень маленький, да, то есть группа людей, за которыми он следит, гораздо меньше, чем те, которые набирают в исследованиях. И если в исследовании на 4000 тысячах женщин не показал эффекта, то, наверное, в нем смысла особо смысла нет. Нет. Угу. Окей, то есть это только если был в анамнезе несколько уже потерь. Хорошо. Тогда врач там вам предложит. Сам предложит, да. И вот продолжение, насколько адекватно в третьем триместре отправлять гематологу при якобы повышенных фибриногенах и 5,84? Ничего не объясняю, но вот Здесь ключевая фраза, ничего, ничего не, не объясняю. объясняю. Но если мы даже ее уберем, то насколько вообще это нужно? Фибриноген в норме может быть повышен, особенно в третьем триместре беременности. Дело в том, что наш организм очень умная штука. Он понимает, что, ага, третий триместр, скоро будут роды. В родах всегда есть кровотечение, кровопотеря. Значит, мне нужно подготовить свою свертывающую систему так, чтобы утекло немного. Так. Поэтому фибриноген чаще всего... Повышается. Бывает повышен. И вот это 584 нормально? Да. Более того, если вы почитаете те же наши нормальные клинические рекомендации и те необходимые анализы, которые нужно будет сдавать, кулограмма там написана, э, биохимический анализ крови тоже написан, но после них такая фраза, что вообще клинической ценности они не несут, в исследованиях они особо это не показали, вот просто так всем рутинно. Но так принято в отечественной практике. И если мы говорим о рисках тромбоза, то тут гораздо важнее, если врач на первом приеме и каждый раз в каждом триместре смотрит по специальной табличке, она, кстати, для удобства врачей есть в обменных картах, сейчас я ее покажу. Так. Эта табличка называется «Оценка рисков ФТЭО», то есть венозных тромбоэмболических осложнений. Разработана она… РКОК – это Общество акушеров и гинекологов В Великобритании И тут есть разные вопросы там, Например, возраст больше 35 лет Ожирение, курение приклампсия, неукротимая работа И есть баллы Вот по этим баллам врач должен рассчитать какой вы группе риска. Низкая или высокая, и в зависимости от этого он будет принимать решение, что вам нужно. Ничего не нужно. Вам нужно назначить низкомолекулярные гепарины, не курантил, а вот те, которые колятся в живот прямо сейчас или назначить их после родов. Угу. Вот только на основании. Даша, а вот какое-то время назад, когда у нас прям сильно ковид был, угу. всем женщинам прям было рекомендовано обязательно переболевшим во время беременности ковидом обязательно посещение ген... гематолога. гематолога да. Сейчас осталось это? А, сейчас уже нет, но это был чисто локальный такой документ по Петербургу, причем всех отправляли в гематологу именно в Снегирёво. да Снегирёв. Ну, очень да, интересно. А, то есть здесь есть какая-то, да? Хотя да, на да. самом деле и вот, вот эту опцию может сделать и сам акушер-гинеколог. Ничего сложного посчитать баллы по этой табличке и добавить плюс один балл в момент острого заболевания ковидом нет. Mm. Иногда, да, вот этот балл он и перевешивал, и мы назначали низкомолекулярные гепарины именно на момент острого течения заболевания. Это около двух недель, потом его снимали. То есть, в принципе, вот прям такой необходимый. Но если нет этой таблицы, то, наверное, лучше даже уже пойти к гематологу, чем не пойти, если, я имею в виду, переболел ковидом. Если переболел ковидом, ну, тут больше имеет значение именно в момент заболевания, простите. То есть после-то уже... А, уже особо... Тоже смысла нет. Понятно, интересно. Хорошо. А, насколько оправданно, опять uh -huh. назначение утражестана или при ретрохориальной гематоме с пометкой «Угрожаемая по невынашиванию» с 6 по 12 недели беременности? Происхождение ретрохориальной гематомы было неизвестно. На УЗИ в 12 недель а, она уже отсутствовала. Не беспокоило никак. Если бы не УЗИ на раннем сроке беременности, то не была бы обнаружена. Вот тут мы опять идем, да, исходя из того, что мы уже обсудили, юридически да, практически нет. Есть еще некоторая особенность: часто врач-узей не совсем понимает, как происходит имплантация человека и как выглядит это все внутри на ранних сроках беременности. В чем дело? Когда эмбрион прикрепляется в полость матки, у него есть вот плодное яйцо он такой черненькое, угу. а сбоку еще есть одна часть такая специальная, которая может быть похожа на ретрохориальную гематому, но по сути это просто нормальная структура на этом сроке. Поэтому не всегда, когда вам пишут ретрохориальный гематом, там на самом деле есть. То есть нужно на УЗИ еще раз ходить к более опытному специалисту угу. и на более дорогой аппарат, скажем так. Вас, ну да? и если у вас нет кровенистых выделений, то, соответственно, вы ставите гематому под вопрос. Если при этом есть кровенистые выделения, то ну, точно врач не ошибся. Можно mm -hmm. не ходить никуда, повторюсь. Mm -hmm. Но даже если врач это написал, я не хочу идти переделывать mm -hmm. УЗИ то я понимаю, что юридически мне должны назначить препарат. Но в принципе, письмо не повлияет. что не, будет, повлияет. Ни на что не да. повлияет? Класс. Ну, если до этого не было там двух-трех потерь. Mm -hmm. mm -hmm. А дальше, <laughs> любимый вопрос, да. который я думала, что его уже нет. Нужно ли лечить уреоплазмы или экоциты 25, если нет жалоб? Вот сейчас, прям, пожалуйста, все внимательно настроились на ответ. Друзья. Уреоплазма – это нормальный организм, который есть во влагалище у 80% абсолютно здоровых женщин. Поэтому уреоплазму в современном мире не лечат. Более того, уреоплазму даже не обследуют на нее. На основании чего я говорю – это CDC, да, Центр по контролю заболеваемости в США, и ЮСТИ – организация международная, которая занимается проблемами, инфекций передающихся половым путем. Я человек, которому лечили аэроплазму. Мне тоже. Да, да мы, наверное, все, мы, наверное, все прошли лечение да, аэроплазмы. И притом при это было, ну прям давно, это прям давно было. И я помню, что а, не от одного врача, от второго, это там же куча всего, вот это вот принимаешь, жуть. И какая-то одна доктор в каком-то роддоме, даже не помню сейчас, в каком, вообще, я тогда была не в теме роддомов. Она сказала: Деточка, да, это у всех есть. И вообще не надо лечить. И я вышла женщина. от нее, да. Притом была в возрасте уже. Такая, ну, то есть, вот прям прям, обычность государственной рода. Я вышла, думаю, правда. А что так можно было? Вот это вот количество всех этих препаратов мне ну, было пить. не нужно. В общем, не лечим. Не лечим. И лейкоциты двадцать пять тоже нужно. Ну, опять-таки обсудили, что нет норм, да. если нет жалоб. Да. Выделение беловато-желтоватой при беременности. Вариант ли нормы? Если нет зуда, Женя, неприятного запаха туда. Вы, э, нужен ли прогестерон рутинно при первой беременности, если были кровянистые выделения в начале? При первой э, нет, опять-таки, по современным данным. Юридически вам обязан врач назначить. То есть возвращаемся опять к тому угу. же моменту, но вот Сколько вопросов именно по, по этому, по, да? По, да, да? По одной боли. Да, по одной боли. За неделю, вот здесь, да, пришел мазок, девушка нам его прислала, но я сейчас озвучу, что там. А за неделю до этого мазка сдавала, все было хорошо. Сейчас пришел посев из влагалища, где все показатели обнаружены. Кишечная палочка, стрептококк. А, к чему мне готовиться? Ведь могут назначить этот же Тержинан для профилактики и санации. Жалобы неприятных ощущений никаких нет. Я даже показала просто Да, момент. у меня главный Анализ. вопрос, зачем сдавали посев из влагалища? Зачем? Во время беременности есть единственное показание, когда он нужен, и это не посев на все, что угодно, что есть во влагалище, это посев на стриптокок группы Б. Да, это прямо важная вещь. Вот мне кажется, про нее надо тоже сказать. Стриптокок группы Б посев сдается в 36 недель. Основная задача какая? Не выявить и уничтожить его в женщине. А несколько другая. Оказалось, что женщины, которые являются носителями стриптокока группы В, они прекрасно живут, это просто их нормальный микроорганизм, который с ними никакого вреда он им не делает. Но в момент родов, если ребенок проходит по родовым путям, и вот этот стриптокок группы В получают, у этих деток примерно у 2% возникает пневмония, которая очень тяжело поддается лечению. Исходя из этого, придумали рекомендацию обследовать женщин на носительство стриптокока группы B в 36 недель, то есть близко к родам, и в момент родов вводить антибиотик. Изгонять этот стриптокок до родов нет никакого смысла. Это условно-патогенная флора, то есть она у вас есть всегда. Вы его пролечите, но через неделю там снова будет. Это нормально. То есть вот, это единственная цель посева посевы в гинекологии и акушерстве с другими целями не имеют никакого смысла. Вот почему. У нас во влагалище обитает около 200 видов разных бактерий. Часть из них анаэробы. Что это значит? Это значит, что они живут только в среде без кислорода. Как только они попадают в момент, когда гинеколог несет свою палочку через воздух в пробирку, они сразу гибнут. И по сути вырастает только то, что смогло доехать и выжить до лаборатории. А -а. Клинические ценности для постановки какого-то диагноза никакой не несет. Нет. Если там выяснилась эта несчастная кишечная палочка, ну, ребят, кишечная палочка тоже в норме у нас есть во влагалище, так мы устроены. Если жалоб нет, то лечить ее там наличие не нужно. Uh -huh. Поэтому если жалоб нет, никакие посевы, кроме стриптокока группы B в 36 недель сдавать не надо. Если жалобы есть, то посев – это тоже не метод для диагностики. Врач адекватный на приеме вам должен сделать PH влагалище. Если он вообще супер адекватный, то и у него есть возможность, его руководство обеспечило его Штуками, которые он может использовать для того, чтобы сделать его по международным стандартам, то у него есть еще калий OH, такие капельки, для проведения аминного теста. Это когда мы капаем на выделение, и если у женщины бактериальный вагиноз, это один из критериев, то появляется яркий рыбный запах. И врач либо сам делает микроскопию мазка на приеме, что вообще overqualified очень круто, либо хотя бы отправляет в лабораторию, где лаборанты знают, как выглядят ключевые клетки и их описывают. В большинстве лабораторий такого у нас, к сожалению, в городе не делают. Фимофлор и флороциноз, если у него просто вот нет вот этого всего арсенала, это тоже будет лучшим вариантом выбора в условии отсутствия возможностей. Что такое фимофлор? Это тоже какой-то мозок? Да, это мазок, по сути, мазок, который выявляет не только присутствие бактерий, но и их соотношение друг с другом. По сути, нам не интересно, что там высеется, да, и что угу. там есть, мы знаем, что там может быть, нам важно, как они друг с другом соотносятся. Чаще всего в норме лактобактерий больше, чем всех остальных, если образуется иная ситуация, и при этом есть жалобы, угу. то это уже не норма. Сдавать, если жалоб нет, фимофлор тоже не нужно, пожалуйста, потому что есть женщины, у которых просто в норме больше иных бактерий, нежели лактобактерий. Такое тоже бывает. То есть, э, смотри, если я веду с женской консультацией, и, и у меня есть какая-то проблема, uh -huh. ну, там вот какие-то да, признаки могут быть выделения, которые uh -huh. с каким-то резким запахом, или зуд, или там еще uh -huh. что-то, то что-то, я прихожу к врачу женской консультации, она говорит, сейчас мы возьмем посев, вот, вот, вот то, что вот взяли. И я этот посев получила, я понимаю, что это все неинформативно. Мне нужно прийти в клинику, и вот, в которой есть вот это вот все, что ты перечислила. К сожалению, да. Либо попросить врача ЖК взять фимофлор, он у них есть, но он только платно. Uh -huh. Врач ЖК также сделает мазок на флору, но без PH и без калия, которых ну, нет в женских консультациях, это не информативно. В некоторых ЖК врачи на собственной инициативе, которые адекватные, приносят сами, покупают эти полоски PH. Но калию аж достать крайне сложно Врач сам по себе это сделать Скорее всего не сможет Ну здесь я уверена, что кто-то сейчас сидит и думает Что ну это платно, надо значит Идти в частный центр, это дорого И так далее, но с другой стороны Если мне дадут какой-то анализ, который не информативный Который высиел, высиял во мне кучу всего И мне придется купить еще кучу препаратов Пропить их, сделать себе не факт, что хорошо А скорее всего еще хуже Потому да. что у меня начнется еще больше зубов Выделение и прибавится все остальное то здесь наверное цена все-таки мне кажется не, не, не так важна, то есть что я заплачу больше за обследование но зато я буду быстрее здорова я считаю периодически по разрешению моих пациентов которые приносят вот эти вот папки с назначениями с анализами сколько они потратили и оказывается что если бы они сразу пришли на наш прием ну даже если он стоит да, выше того что вы ожидаете они бы потратили меньше вот, вот это скупой платье дважды. Здесь как раз как раз поговорка в тему. А, теперь вопрос, который у меня был эфир очень классный эфир с Верой Пыхтиной, Пыхтиной доктором, который рожающим доктором и которая просто революционный сделал нам эфир по поводу ИЦН, да, и вообще да. что ставят его вообще всем не пойми зачем и что вот эти писари уже вообще не должны да. быть в природе. И так... но тем не менее через один через один отзыв приходит, что вот у меня Писарий стоит и так далее, и так далее. Вот давай немножечко тоже: вот про вот uh -huh. это. То есть, что значит, если девушки говорят, укороченная шейка, у вас укороченная шейка, вам нужно поставить писарий. Что ей нужно сделать, чтобы понять, что ей действительно что-то надо делать или не надо? Вот как, как здесь различить. А, я, кстати, подготовила рилс на эту тему. Ух, должен ты, скоро супер, выйти. супер, Но я поздно. Проговорим еще раз. Что значит укороченная шейка и когда диагноз этот обоснован? Если вам на УЗИ, трансвагинальным датчиком, внимание, не датчиком через живот, а датчиком через влагалище, на сроки до 24 недель беременности намерили шейку короче 25 мм, то это действительно эсмикоцервикальная недостаточность. При этом врач должен был произвести измерение трижды и выбрать самый короткий вариант. Mm -hmm при этом на пустой мочевой пузырь потому что когда он полный он так поддавливает, что шейка может казаться короче чем бывает на полный делают бывает бывает по всякому делу через живот на полный в сроке больше 24 недель потом обзывают еще если получили например не 25 мм, а 30 до этого смотрели было 38 называют тоже короткой то есть вот каждое слово в этой фразе каждом этапе допускаются ошибки к сожалению Угу. Дальше пациента кошмарят, отправляют на госпитализацию, ставят писарии, что-то еще этого делать не нужно Если не соблюден хотя бы один из пунктов, которым проговорили да? Метод трансвагинальный, на пустой мочевой пузырь, три раза померили, выбили короткое Срок до 24 недель, короче 25 мм угу. вот, Если все это совпало, значит это действительно правда, диагноз такой и в этом случае вы идете с этим заключением к своему врачу. И врач ваш скорее будет рекомендовать не писарий, а назначит вам уже прогестерон, который тут будет абсолютно показан, и будет думать о том, необходимо ли вам наложить шов на шейку. Вот это адекватно. Чаще всего в нашей стране происходит как? На третьем скрининге да. в 32 недели решили посмотреть длину шейки, а она там 29. Угу. Ну было же сорок, все, алярм, угу. преждевременные роды, бежим. Ну, это не так. Так это не работает. И более того, как я понимаю, что еще когда постановка писарей, это же может быть какая-то дополнительная инфекция или что-то такое, или нет? Ну, чаще всего нет. Нет. Есть еще очень староверческие староверы, которые на писарии потом назначают еще периодически санацию влагалища теряными. Да, да, да, да. Это тоже, Этого такое тоже не нужно. Угу. Ну, А то есть, вообще в принципе его уже не надо ставить. В принципе, не надо. А если поставили, он может какой-то вред принести? вот В принципе, если уж так случилось, ну и бог с ним. И бог с ним. Лучше, и если уж допускать. все это произошло в 32 недели, вам в итоге поставили писали, ну и ладно. Ну и ладно. Самое главное до этого момента послушать, записать, когда не надо, и тогда опять, да. опять же пойти за вторым мнением. Вот если вам сказали, например, врачинской консультации, которой, мы не знаем, да, там. А может быть, и частного медицинского центра, на самом деле, может это. Может быть, вообще, вообще и точно. Не, да, да, да. Но вы вот услышали это мнение доказательного врача. Что-то не сходится. Сходите еще раз за вторым мнением к тому доктору, который подтвердит ваши сомнения, либо их опровергнет. Еще одна тема, которая очень волнующая, это витамины. Это как? витамины во время беременности. В женской консультации назначили кучу витаминов назначали всю угу. беременность. Потом как-то консультировался специалистом другого заведения, она скептически к этому отнеслась и сказала, что дети, перекормленные витаминами в утробе, это тоже плохо. Назвала это умным словом, но я не запомнила. <свят> Посоветовала оставить только витамин D, ибо Питер и солнце нет. Так нужны ли витамины в таких количествах, как их обычно назначают, не выявив нехватку путем тестов и анализов? И как до, долго нужно пить фолиевую кислоту? Мне отменили где-то в середине беременности. А кто-то из девочек говорит, что им в ЖК ее говорили пить постоянно и потом еще в период лактации. Вот интересует именно современный подход к этому. Согласно современному подходу, из обязательных препаратов, которые женщина должна получать, кстати, не только в период беременности, но и в период подготовки к беременности за 2-3 месяца до, это фолиевая кислота, витамин D и йод. При этом фолиевая кислота имеет смысл до 12 недель беременности. Почему? Важно понимать, зачем мы что-то пьем. Да? Фолиевая кислота оказалась... Что уменьшает риски такого заболевания, которое называется спинобифида? Что это значит? Да, Если это значит? Просто у нас есть позвоночный столб у всех, в нем есть огромная большая дырка, в нем спиной мозг самый главный нерв. Так. Вот эти душки позвонков, да, которые формируют эту дырку, канал, они замыкаются на сроки 5-6 недель. Если они не замыкаются, то вот этот спинной мозг потом будет из них немножко торчать. Вот это вот этот порог развития. И оказалось, что при назначении фольговой кислоты от 400 до 800 микрограмм на этапе подготовки к беременности за 2-3 недели и до 12 недель беременности этот риск снижает. Угу. Поэтому после... И во время лактации смысла в фолиевой кислоте уже нет. Ну, вообще никакого получается. Да. В чем есть... Ну, только если ты решаешь, ага, мы сразу будем еще готовиться Да, готовить да, к да, да, да, да. разве что, кстати. А, витамин D. Да. Йод Обязательно, потому что у нас йод дефицитный регион. И опять-таки это все за 2-3 месяца до зачатия. И если мы говорим про витамин D и йод, то они будут идти во время всей беременности и во время грудного вскармливания. По поводу анализов. Существует безумная уйма сумасшедших анализов и на фолиевую кислоту, и на йод, и на витамин D, и вообще на все, что угодно в моче, в слюне, в кале, в крови. Но для назначения именно вот этих профилактических дозировок они не нужны. Иногда врач может вам посоветовать сдать именно на витамин D, исходно, если вы никогда не принимали препарат. Он подозревает, что, может быть, вам нужны более большие дозировки, чем профилактические. Но это тоже не всегда обязательно. Даша, а магний – это считается витамин Или это а, уже препарат? Магний. Это микроэлемент. Микроэлемент. Я просто к чему спрашиваю? У меня была дискуссия там у девочек между друг другом. А, был вопрос от одной девушки, что uh -huh. у нее сильно ноги крутят. Это уже большой срок беременности. И ей все говорят, да магний, магний. кто-то говорит, вы что магний, нельзя вообще, как можно назначать? Еще и перед этим не вот, выявив, нужно uh -huh. вам это или нет. Вот про магний. Можно, магний. Раньше свято верили, что прием магния может э уменьшить тонус матки. Оказалось, что это не так Второй момент, когда назначают магний Как раз прижал бы их на судороги Но если мы посмотрим Адекватные исследования, где сравнивали Влияет ли как-то магний на судороги Икроножных мышц или нет Оказалось, что нет Тогда зачем он нужен? По сути, не нужен Просто слово красивое. Да, Да. Ну, магний Б6, его привыкли да. назначать. Вот в этой связке магний b Б6 можно его принимать еще при тошноте, например. И не из-за магния, а именно из-за Б6. Из вот Б6, да, доказано в исследованиях, показал, что может уменьшать тошноту в первом триместре. Если мы говорим про судороги икроножных мышц, тут лучше всего работают разные упражнения на растяжение задней поверхности голени. Одно из них вы ставите к стеночке, буквально 10 см ножками от стены, лицом к стенке, поднимаете руки и опираетесь на стенку. Так задняя поверхность голени вытягивается и мышцы расслабляются. Mm -hmm. Вот. Что еще может работать, это комбинация витамина В1 и В6, но это уже должен назначать врач. Хорошо, была у многих врачей и однозначно мнение по поводу витаминов нет. Но по крайней мере, которые попадались мне, врачи, <laughs> тоже против поливитаминов и говорят, что они не усваиваются, так как доза всех компонентов слишком маленькая, и плюс они дают нагрузки на печень. Я не пила, но на фрукты и омегу действительно так кроме того что мы обозначили с вами фолиевая йод витамин d все остальные микроэлементы вы получаете из пищи естественно если вы не сидите на какой-то строгой диете а у вас нормально разнообразное питание по поводу омеги тут тоже момент в принципе омегу вы будете получать достаточно если вы едите морепродукты или рыбу в количестве одной порции 2-3 раза в неделю порция это ваша ладошечка вот, существуют еще э, очень классные таблички, я думаю, что я тебе скину, когда вы будете давай, выставлять давай. эфир, да. с тем, какую рыбу можно во время беременности, Ой, потому что там есть зеленый флаг, скажем так, в который мало ртути, есть средний, а есть те, которые желательно во время беременности избегать. Класс! Мы узнаем, какую рыбу нужно есть. А все таки с поливитаминами, потому что, вот опять же, вопрос про, про поливитаминные комплексы. Нужно ли их пить? Я их пила для своего спокойствия. Угу. А, но, как мне кажется, не зря таких крепких ногтей, как в беременности, у меня не было никогда. Они бы, скорее всего, и так были бы крепкими без поливитаминов. Угу. Вот, да. Важно понимать, что действительно поливитамины, ну что они дают? Они могут где-то закрыть, может быть, дефицит, если вы этого не получаете по питанию, чего-то не едите, да? А могут где-то наоборот и добавить сверх того, что у вас есть. Более того, в некоторых поливитаминов, которые пациентки заказывают, например, на Ахерб или с других сайтов, причем там написано «Принатал», там «Бэйби», «Мама», бла-бла-бла. Если открываешь состав, то ты смотришь, что там еще сверху витамин D к тому, что ты назначил. Есть витамин А, который вообще не рекомендуют во время беременности, и ты такой... Боже мой, mm -hmm. поэтому лучше выбирайте что-то отдельное. Вот как в магазине, если вы смотрите на колбасу и там написано «мясо», «соль», «жир» – все, ты понимаешь, что это нормальная колбаса. колбаса. А если там напихано еще плюс 100-500 миллионов слов с разными цифрами и буквами, то ты не совсем понимаешь, а что ты вообще ешь. Понятно, да, мне кажется, очень понятно. Глюкозотолерантный тест. Тоже много раз про это говорили. Uh, уже, слава богу, понимаю, девушки, что нужно его сдавать. И я, кстати, собираюсь на тех тоже пойти сдать, прям заснять этот процесс, насколько <с это страшно или не страшно. Мне пообещали, что там прям очень все классно. Так вот, подскажите, пожалуйста, есть ли альтернативный глюкозотолерантному тесту анализ для выявления ГСД? К сожалению, нет. И не только в России. Мы не какая-то отсталая страна. Это международные рекомендации. И, к сожалению, во время беременности, кроме глюкозодележантного теста, ГСД выявить другими тестами, кликированным гемоглобином, или еще чем-то нельзя. Угу. Есть одно исключение. Иногда мы глюкозу выявляем повышенную уже в первом триместре. Просто глюкоза венозной плазмы она сдала, получила больше, чем 5,1%. Все, тогда мы уже ставим ГСД. И все, и тогда этот тест не издается. И тогда этот тест проводить нет никакого смысла. У нас диагноз уже есть. Угу, потому что как раз девушки переживают, что э, если нет в этом тесте, конечно, ничего страшного, но если при ГСД и так сахар повышен, то будет представить, что испытывает малыш после выпитой глюкозы. Ну, соответственно, мы ну, Ничего надо. не испытывают. Там 75 грамм глюкозы сопоставимо со сладким чаем и тортиком, который вы съедаете. Но я думаю, что этого беременность точно уж каждый ел. Вот мне тоже кажется, да, что слишком преувеличенные страхи до сих Пор, да. По поводу глюкозотолерантного теста, более того, я помню, мы делали, по-моему, году два назад эфир, э -э эфир интервью писали с капустиным да. романом, да, и он это все рассказывал, Для меня это просто была, помню, вообще бомба открытие, да. ну, тем более два года назад а еще что про на это или еще да, да, да, да, да, да, да, а тогда это вообще прям что какой и было огромное количество комментариев. Эти женщины писали, мне врач женской консультации сказала, не надо тебе этого делать. Это беда, это вот реально беда, когда именно врач отговаривает. Вот это было самое такое удивительное. Такого быть не должно. Второй момент, с которым мы встречаемся, еще бывает, что в поликлиниках и женских консультациях заканчиваются вот эти готовые порошки с 75 граммами глюкозы и предлагают, ну раньше предлагали сходить в Макдональдс, теперь во вкусные точки или просто съесть шоколадку, и что-то потом получают. Но те цифры, которые мы получаем, мы их не можем ни к чему применить, потому что мы не знаем, сколько грамм глюкозы зашло. А -а -а. Девочки, если вам шоколадку предлагают вместо глюкозы толерантного теста и вот этого вот растворчика, пожалуйста, не надо это делать. Макфури. Ну да, макфури можно съесть просто так, ради удовольствия. Кстати, вкусно. Вот. Третий скрининг. Тоже мы не раз уже обсуждали эту тему, но тем не менее, все равно спрашивают, почему из протоколов он пропал, как обязательный. И вот девушка говорит, что ей назначили за ГСД, но удивляется, что разве он не необходим, чтобы узнать массу тела, состояние кровотока и так далее. Далее. Я знаю, что об этом вы говорили с нашим да. музей-специалистом, с Нелли да, Андреевой, да. поэтому там вот прям подробно можно обсудить. Ссылочку прикрепить Да, на самом деле сейчас его не совсем так, чтобы убрали, то есть он написан по показаниям. Например, гестационный сахарный диабет действительно является показанием. Что еще? Например, мы там начинаем мерить живот и видим, что высота стояния одноматки матки больше или меньше, чем нужно. Вот тут мы тоже будем за то, чтобы провести этот третий скрининг. Учитывая, что некоторые патологии плода, которые нуждаются в хирургической операции сразу после родов, иногда можно выявить только на этом сроке я думаю что есть смысл все таки его проводить но вот я со сколькими врачами общаюсь ни один мне не сказал что мы не рекомендуем все говорят мы Пишем, Пишем показания, даже если их нет, и отправляем на третий скрининг, поэтому ну, не надо Тут пропускать. понятен смысл именно и мысль да, Министерства здравоохранения. Нагрузка на ЖК и угу. на кабинеты УЗИ очень высокая. Вы сами знаете, что когда вы записывались, например, на скрининг, не всегда это 12 недель, тогда 12,5, 13,6, что вообще угу. край да, последний. Но из-за того, что некуда просто людей впихнуть. Если мы туда еще напихаем третьих скринингов, Uh -huh. то мы просто будем пропускать сроки первого и второго для тех, для кого это важно. Но ну, а с другой стороны, мы будем пропускать какие-то пороки, которые потом, да. да. Поэтому, девочки, делаем, даже если в консультации вам не дают направление на третий скрининг, сделайте его, пожалуйста, платно, но это важно, ну, мне кажется. Uh -huh. uh, следующий вопрос. Про вот сверху стоп-диспансера мы немножечко проговорили. А зачем это вообще нужно, и uh, если ее нет, то что? Uh -huh. Это штука, которая есть только в Петербурге, все это случилось таким странным образом. Как-то в роддом поступила женщина, которая сокрыла информацию о том, что у нее открытая форма туберкулеза. Ну и естественно все вытекающие последствия, со всеми она там проконтактировала, не классно. После этого по Петербургу решили, что нужно обязательно проводить сверху по диспансеру этим должен заниматься ваш акушер, который ведет беременность. В чем смысл? В ТУП-диспансер по месту вашего жительства или прописки, куда вы будете выписываться с ребенком, направляется запрос, а нет ли по этому адресу кого-нибудь, кто, кто болеет. болеет да и состоит на учете. Если нету, то ставится печать, что сверка с ТУП-диспансером проведена. Все. Если этой сверки нет, то есть риск, что вас отвезут в инфекционный роддом. И вы будете рожать там. Естественно, если вы с полным открытием приедете в роддом, никто вас никуда не повезет в другое место, но вы будете лежать изолированно от других людей. И после родов, скорее всего, везут в специализированный угу. родильный дом. Угу. А если, например, нашли по адресу, что у кого-то есть туберкулез, то что? Вот на самом деле на моей практике такого не встречалось. Да, Но чаще всего мы тут будем рекомендовать все-таки даже во время беременности сделать рентгенографию грудной клетки, это можно делать, и также мужа, да, всех, кто проживает по квартире, уже исходя из этого делать уже какой-то вывод где рожает женщина, изолирована или, или, или со всеми. Угу. А, хорошо, еще такой есть момент в женских консультациях у нас, ну вообще по протоколу, насколько я знаю, нужно, чтобы муж тоже был обследованным. Да? Вот когда мы обследуем мужа и зачем? И Просто некоторые женщины говорят о том, что зачем обследовать муж, зачем ему сдавать ВИЧ, мы вот живем тут вместе, вообще счастливы и так далее, никто никуда не ходит на сторону. Зачем вообще, особенно на ВИЧ? Угу. Вот зачем? Вот прям хочется про это поговорить. Эта рекомендация разнится в разных субъектах нашей Федерации. Основание – это количество заболевших по региону. И в нашем регионе из-за того, что количество очень высокое, такая рекомендация существует. Кажется, что раз я проверяюсь и так, Раньше три раза надо было сдавать на ВИЧ за время беременности, сейчас два в первом, в третьем триместре, то уж точно мой половой партнер не может иметь ВИЧ. И вообще некоторые мужчины даже всегда так думают, ну у меня женщина сдается инфекции, да. мне меня вообще не надо проверяться, я точно чист. На самом деле это не так. Существуют люди, которые чисто у них есть такая интересная генетическая мутация в иммунной системе, они не восприимчивы к ВИЧ. И, например, такой может оказаться беременная женщина, но при этом у нее супруг ВИЧ-положительный, о чем он может и не знать. Не да, а это значит, что плод имеет риск быть тоже ВИЧ-положительным, и значит, нужно будет назначить специальную терапию. Притом эта терапия, она же сразу в роддоме, и все, и ребенок здоров после этого. Дальше. Да, его, наблюдают, его наблюдают, его наблюдают в течение определенного срока. И если эта терапия идет, то очень высокий шанс того, что ребенок не заболеет. Угу. И там, в определенном возрасте ему эту терапию отменить, и все дальше живет то есть это в принципе очень важно для вашего ребенка угу. все равно уже как, да. как вы между собой там эту всю проблему решаете но для ребенка это важно еще один такой вопрос очень дискуабельный очень сложный много было на эту тему тоже эфиров разговоров по поводу вакцинации для беременных угу. потому что даже вот недавно я увидела выступление врача, преподавателя медицинского вуза нашего Санкт-Петербурга, и она говорит о том, что нельзя вакцинировать беременных. Вот. Да, вот, вот хочется, хочется услышать, что говорит доказательная медицина на эту тему. Значит, из вакцинаций, которые точно показаны во время беременности, это вакцинация от сезонного гриппа, просто потому, что женщины беременные чаще встречаются с осложнениями, а для гриппа осложнение самое неприятное, это фатальное, к сожалению. Такое бывает. Если посмотреть статистику, то это встречается. Хотя если ты живешь, там обычно никто у тебя не умер от гриппа, ты думаешь, что это ну ладно, сопли там и все. Нет, такое бывает. Поэтому вакцинация от гриппа абсолютно точно да. В нашей стране она разрешена с второго триместра беременности. Хотя мы абсолютно точно понимаем, что нет в составе вакцины ничего такого, что могло бы навредить ребенку даже в первом триместре беременности. Просто из-за того, что есть базовый риск потерь беременности, выкидышей около 20% в первом триместре, чтобы у людей не складывалась ложная вот эта компиляция, что я сделала прививку от гриппа и потом у меня замерла беременность, вот приняли такое решение. Угу. Второе, это вакцинация от COVID, пока она еще актуальна, пока у нас нет рекомендаций прекращать ее делать, не знаю, появятся ли они. В нашей стране разрешено с 22 недель беременности и только одной вакциной. И это спутник, или более полное ее название, гамковит вак Две дозы вводятся. И последнее – это вакцинация от Коклюша. В наших рекомендациях ее нигде нет. Это рекомендации CDC, Центра по контролю заболеваемости в США. И тут у нас задача – не защитить женщину на самом деле а защитить плод. В чем смысл? Вакцинация делается где-то с 27 по 36 неделю, и мы хотим, чтобы те антитела, которые женский организм выработает в ответ на эту вакцину, прошли через плаценту и попали к малышу. И когда он появится на свет, он будет от коклюша защищен. Потому что свою собственную вакцину он получит только в сроке трех месяцев. А коклюш, кажется, что ну, не особо-то встречается, но, к сожалению, страшная очень, вещь. страшная очень вещь именно для детей первого года жизни. Может закончиться фатально. фатально да. Разные родственники, которые приходят, могут чуть-чуть подкашлять, да вроде я там чем-то болел, уже проходит какой-то остаточный кашель, но если взять посев, можно найти у них прекрасный Пертусис это возбудитель коклюша. Поэтому помимо того, что мы стараемся вакцинироваться сами, мы еще рассказываем своим близким родственникам, которые будут посещать вашего ребенка, что вообще-то взрослые раз в 10 лет тоже вакцинируются от куклиша, от столбника. И, пожалуйста, сделайте это. Mm. А до какого возраста взрослые это делают? До, Всю жизнь. До, до последних до часов? Пока смерть не разлучит, не разлучит нас. <смех> нас Хорошо Следующий был вопрос по поводу э, Ведения беременности Девушка пишет, что опыт ведения беременности В женской консультации очень негативный В первую беременность Второй раз буду думать, стоит ли вообще связываться с этой организацией На примете W клиник. Так что интересно послушать, как там все у вас устроено. Как там все у вас устроено? Как там все у вас устроено? Введение беременности платное. Простите. Можем сказать, сколько стоит это? У меня в голове не держу, к сожалению. Ну, примерно я меняю перечислять. Это 20, 30, 100, 500, вот хотя бы. Сто двадцать с чем-то, не помню копейки. Это mm -hmm. за все видение. За все видение. Да, сюда входит ну, посещение ну, врача. По, по городу это абсолютно среднее. Да. да. Посещение врача, гинеколога, посещение терапевта, все анализы, в том числе скрининги, УЗИ. И в третьем триместре еще записывается КТГ. Это как ЭКГ для сердца, только мы пишем сердце плода и также на ленту записываем. По понимаем, понимаем, насколько хорошо он себя чувствует внутри. Это все сюда входит. Когда женщина становится на учет поведения беременности, она получает прекрасную обменную карту. Тут будет все необходимое. Карта составлена согласно всем юридическим действующим нормам. Обязательно это проговариваю. Почему? Потому что нормы были прописаны два года назад, но до сих пор из ЖК приносят карты старого образца. Почему? Я не понимаю. Здесь также есть QR-код. Это классный пропуск в наши очень теплая комьюнити, которая называется «Пока не родила» в Телеграме. Там все женщины, которые состоят у нас на учет, в том числе родившие. И это такой антифорум. Mm -hmm. <laughs> Потому что это женщины, которые тоже приверженцы доп.мета, они понимают, да, что существуют разные мифы, и иногда назначения могут быть абсолютно дикими. Вы там не встретите никаких рекомендаций пить лист малины для того, чтобы шейка лучше раскрывалась. Более того, там есть и врачи, которые, если что, могут ответить на вопрос или как-то подкорректировать ответ участницы, так чтобы это было действительно адекватной рекомендацией. Вот, они у нас тут недавно даже собираются уже встретиться все вместе, в общем, там очень круто, я я его нежно люблю всей душой. Даш, а можно, сейчас переби просто по, по ценам, а можно оплачивать по триместрам? Да, можно оплачивать по триместрам, можно оплачивать сразу все три триместра. И сейчас у нас есть классная такая компания для пациентов, которые оплачивают сразу все три триместра. Мы позаботились для того, чтобы женщина не думала ни о чем, просто наслаждалась беременностью. Мы собрали сумку в роддом. You can do it. Mm -hmm. <laughs> вот, Тут есть все необходимое, в том числе и на опыте вот тех женщин, которые уже родили И на моем опыте, потому что я двух родила Тут есть внутри две сумки, они прозрачные, прозрачные Потому что в родильный зал пускают прозрачными сумками mm -hmm. И все, что вам понадобится в родзале и м, те сутки, пока вас не выпишут Scroll, да? Если кто-то, ну, удобно бывает платить все-таки не три триместра, да. потому что основная задача наша была не захапать сразу много денег. Да? Наша задача была оказать заботу и показать, что вот мы заботимся вообще тут о своих женщинах. Можно оплачивать по триместрам, можно купить отдельно эту сумку за 5000 рублей, и все деньги, которые будут собраны именно за платную продажу, мы отправляем в фонд по борьбе со спинальной мышечной атрофией, фонд ты? помощи семьям, которые столкнулись с этим заболеванием. Круто. Кстати, вот если ты уже про это заговорила, мне кажется, нужно обязательно сказать, что наш город вообще впереди планеты всей был в прошлом году, когда Отовский институт эту инициативу Внутриилы да. у нас стали делать после рождения деткам тест на как раз выявление, да, такую, да, да, до пяточный mm -hmm. тест на выявление спинальной мышечной атрофии. И меня очень сильно удивляли девушки, которые говорили: я буду отказываться от всех прививок от всего. Я говорю: подождите, от прививки это уже дело второе. Вам бесплатно абсолютно делают крутейшие исследования. 2020. Да, да, абсолютно. А вы за это ничего не платите. И это та история, которую потом собирают вот на всех телеканалах безумные миллионы денег, чтобы лечить от этого заболевания. А если сделать этот тест, то выявление сразу, оно же вот, вот прям сразу же, сразу же а, профилактирует, да, в дальнейшее возможности? Mm, к сожалению, нет. Не мы пофи... только можем, когда уже ребенок родился, именно про спинально-мышечную да. мы можем узнать, что она есть, и начать собирать это... деньги на лечение, потому что она, к сожалению, к сожалению, очень дорогостоящий. Подожди, но там же вот если сразу понять, что есть, то можно что-то сделать, чтобы дальше вот не переросло в это дорогостоящее лечение? К сожалению, нет. нет. Можно сделать, если пара проинформирована о том, что на эти мутации генетически можно сдать на этапе планирование беременности а -а -а. и вот тогда если мы видим что и у будущей мамы и у будущего папы есть мутация в одном и том же гене угу. вот это спинальной мышечная трофей мы понимаем что у его ребенка, у их детей может быть вероятность 1 к четырем что он получит два дефектных гена и будет болеть Mm. То есть родители при этом могут быть, выглядеть абсолютно нормальными. У них в семье может ни у кого не быть этого заболевания, но они носители. По популяции mm -hmm. это каждый 30-й-40 человек. Это немало. Это не мало. И вот в этом случае уже, если они знают и проинформированы на этапе планирования, они могут выбрать, хорошо, мы оба носители, мы понимаем свои риски. Мы можем планировать естественным путем, но где-то там в 10 недель провести инвазивный тест и посмотреть, действительно ли наш ребенок носитель, или у него прям uh -huh. он будет болеть, или может ему повезло, он вообще забрал две здоровые пары генов от мамы и от папы. Uh -huh. Либо можно уже думать в сторону ЭКО с предамплантационной диагностикой для того, чтобы точно быть уверенным, что с малышом все будет в порядке. Но если у ребенка выявляется, это же не обязательно тоже, что это есть заболевание, выявляется же тоже, что он может быть носителем, и, соответственно, когда эта девочка вырастет, она будет знать, и также да, да, с конечно. мальчиком, который будет знать, они вот да. это вот будут дальше. Да? Это тоже же очень крутая конечно. тема. Хорошо, можно ли у вас вести онлайн для тех, кто не может наблюдаться лично? Это очень тяжело юридически. Более того, мы понимаем, что часть приемов, она должна быть очная. Ну, поскольку мы сейчас все в очень интересной государственной ситуации, то мы это реализуем таким способом. Обязательно очное присутствие на скринингах – это 12 недель, с 19 по 21 и в 32 недели. Все остальное, в принципе, мы можем реализовывать дистанционно, если у вас есть дома тонометр, весы и сантиметровая лента. Ну, круто. А можно ли перейти на ведение беременности к вам на третьем триместре? Если да, то что для этого нужно? Можно. Вы просто берете свою обменную карту из женской консультации, говорите в женской консультации, что я снимаю с учета, они тут пишут, что снята с учета такого-то, и приходите к нам, мы вас ставим. К себе на учет, и дальше наблюдаем вас. Все, больше лет ничего не нужно. Даша, карта черного цвета, форма вот на фоточке, да, мы тоже да. размещали, форма э, у вручей тоже есть черного цвета. Почему черный? Нам кажется, что это очень стильно. Я соглашусь абсолютно, и плюс нет страха белого халата да, от этого. Да, да. но mm -hmm. мы получали разные отзывы именно от наших беременных, потому что они тоже с нами согласны, она еще такая тач, э, soft touch. Mm -hmm, ну, вот. им всем очень нравится, но иногда, когда они попадают случайно в какую-нибудь государственную больницу, но у нас же не учат особо коммуникации с пациентами mm -hmm. и закрывать свой рот иногда. В общем, они слышали разные. А чего у вас такая, типа, траурного цвета? Да, да, да, да, да. Я тоже подумала, первое, что могут сказать, наверное, это. У меня еще такой вопрос по поводу третьего триместра. Вот девушка, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, скажу, прям. Ты а, пока ищешь, я да, расскажу, да, да, что давай, у нас да. еще после родов наши пациентки получают дневник малыша. Мы его разрабатывали вместе с педиатрами, куда можно вписывать все достижения ребенка. А также тут написано по месяцам, что нужно сделать, каким врачам сходить. И в серединке есть еще график вакцинации которая составила вакцина со своим, э, оно, коллективный иммунитет. Ух ты! Тут ух есть ты. вакцины, которые по нашему нацкалендарю, и те, которые рекомендованы сверх нацкалендаря, если есть такая возможность. А, слушай, слушай, я могу найти вопрос, но я его так помню. Давай. Девушка спрашивала о том, что насколько вот ей, как ей вот эта вот связь в третьем триместре, когда уже до родов остается совсем немного, как ей ее держать в женской консультации? Вообще Существует ли эта связь и существует ли она в частной? В клинике, в том числе в твоей, а, как ей понимать, например, у нее нет договора uh -huh. с роддомом, это uh -huh. МС, да? что вот что-то не так, что надо побеспокоиться, может быть, надо поехать в роддом, может быть, это вообще уже начинается процесса может быть, что-то надо уже скорую вызвать, uh -huh. а может быть, ей просто тревожно прийти uh -huh. сделать там КТГ лишний раз и так далее. Вот есть ли какая-то здесь связь с пациентом из женской консультации и с клиникой твоей? Мы построили у себя связь с пациентом таким образом. У нас есть система разного цвета флагов. Если у пациентки вопрос какой-то несрочный, а-ля, можно ли мне пить кофе во время беременности или заниматься сексом, то это зеленый флаг. Это вопрос, который ну, не требует срочного решения. И тут у нас у каждого врача есть свой директ в Инстаграме, либо можно написать администратором и врач в течение суток двое обязательно ответить на ваш вопрос. Желтый флаг что-то где-то болит, крови нет, вода не изливается, тогда вы звоните вашему врачу, у нас есть телефоны, вот в этом случае звоним. И основная задача понять, это что-то экстренное, мне нужно вызывать скорую. Или это что-то, что терпит, и я могу прийти на прием на следующий день или сегодня, да, внепланово, вот с этой целью. И красные флаги – это, конечно, острые состояния, кровит, вытекла околоплодная воды, что-то еще, да, прям экстренно, или это произошло ночью. Тут, безусловно, мы сразу вызываем скорую помощь, просто информируем врача или администратора о том, что я госпитализирована, дальше он с вами свяжется. Я не знаю, есть ли такая связь с ЖК. Не знаю, вот. мне кажется, нет. Флагов там системы точно. Я думаю, что они Мы тут придумали, придумали, почему вообще все эти флаги еще существуют, и почему мы в некоторых случаях рекомендуем именно позвонить. Дело в том, что в переписке, и мы с этим встречались, часто пациентка чувствует себя, как будто она навязывается и может преуменьшить жалобы. И врач тоже может не сразу вспомнить, неправильно сориентироваться, что происходит. В результате ситуация может быть недооценена поэтому лучше звонить. Да, если желтый флаг, звони. Угу. Хорошо. А еще вот прям уже сейчас уже близки мы к завершению разговора, и как раз это завершение про тех женщин, которые уже родили. И им, по идее, нужно вернуться к своему врачу, который вел беременность. Да. Вот скажи, пожалуйста, когда нужно возвращаться к тебе, к твоим пациентам, и зачем им mm -hmm. нужно к тебе возвращаться? А, на самом деле в нашей стране прям вот определенных сроков не прописано, но они есть в некоторых нормах зарубежных протоколах, и там звучат две даты – через две недели и через два месяца. Угу. Что мы смотрим через две недели? Мы смотрим, наладилась ли лактация, мы смотрим, там, если были разрывы, разрезы, то как-то все заживают. Если этого не было, и мы можем уже произвести осмотр в зеркалах, смотрим осмотр в зеркалах, смотрим, как сокращается матка, все ли в порядке. Вот, это основная задача именно через две недели. Если вы придете чуть-чуть больше, чем через две недели там буквально две недели с половинкой, то тут мы еще вам дадим специальный тест. Это Эдинбургская шкала. Шкала для выявления послеродовой депрессии. То есть уже вот прямо через две-три да. недели. Да. То есть первые две недели в принципе настроение может быть снижено, может быть плаксивость, называется послеродовый плюс, красивое слово, но если это состояние протекает больше двух недель, то тогда, возможно, требуется уже помощь психотерапевта. Именно с этой целью существуют эти шкалы, и круто было бы, если бы вообще все гинекологи давали на послеродовом осмотре их. Нас все обязательно дают. Через два месяца мы опять-таки еще раз смотрим состояние, да, если у нас были какие-то проблемы, еще нерешенные до беременности, например, что-то было не так по скринингу шейки, матки, то на этом сроке мы уже можем снова забрать мазки для того, чтобы определиться с дальнейшей тактикой. А, я вот сейчас сижу, думаю, что классно, когда, конечно, я вот возвращаюсь, да, вот, к тебе, угу. ты не так все подробно рассказываешь. Мне хорошо, мне спокойно, если что, меня ваш кабинет психолога или психиатра отведут, тоже вроде как все хорошо. А вот если я прихожу в свою обычную консультацию, к сожалению к большому, опять же, я надеюсь, что у нас не самая плохая, как оказалось сейчас, государственная медицина вообще не самая плохая, но тем не менее все равно у нас есть некие проблемы с коммуникацией, к сожалению. И часто бывает... ну в парикмахерском деле уже все давно знают, кто вас так стрик. Но когда это, это ладно, как ну, хорошо, окей. Не вы, вы подстрижете лучше. Но если я прихожу вот так две недели, там, три недели, месяц, у меня, возможно, это бэби-блюз или даже послеродовая депрессия, я прихожу к врачу в женскую консультацию, потому что я знаю, что мне надо, чтобы меня посмотрели я сознательная. Да. Врач, значит, меня кладет на кресло и. О, боже! кто Блин. вас там так зашил, да, или кто вас, так кто вас там, да, да, да, кто вас там так, понимаешь ли, изуродовал. Вот это же вообще, ну, мне кажется, очень тяжело для женщины такое услышать, и это ее отвернет вообще в принципе ходить Конечно. в какой-то. Но а, мы же можем как-то женщине, ну, может быть, чуть-чуть помочь правильно отреагировать на это? Вот какой твой совет именно для женщины? Для врачей я понимаю, какой м -м. совет, пожалуйста, будьте более терпимы. А вот для женщины? Что ответить? Как именно среагировать? Да, да? как среагировать, да. Можно никак, во-первых, да, не реагировать и понять, что вообще, в принципе, после родов там может выглядеть все не так, как до родов. Это у всех так. Ну и вообще понятие о красоте – это очень субъективное понятие. И не обязательно ваша вульва должна нравиться вашему кшургенкулу. Можно вынести это в заглавие? <связь> Классный фраз. <связь> Вообще вульвы бывают абсолютно разных форм, и чаще всего все из них являются варианты нормы. Да? Но если что-то действительно не так сделали, то нужно обсудить с врачом, а помешает ли это мне как-то, да? или может быть, если у вас есть уже жалобы, и как я могу, и в какие сроки как-то это исправить. исправить. Потому что тут есть еще одна очень интересная, Штука, я не знаю. Наверное, когда-нибудь, может быть, и затрагивалась эта тема. Часть врачей, особенно такой советской закалки, еще если накладывают швы на вульву, у них есть такая абсолютно безумная идея: они могут наложить лишний стежок, якобы для мужа, чтобы вход был уже. Это безумие. Это абсолютное безумие, потому что чаще всего эти женщины потом приходят, потому что им больно. Да. Именно вот, вот в этом месте вот задней спайки. Вот эти вопросы спайки. есть, да, что стало уже, стало больно, да. Да, и вот тогда мы уже начинаем решать. Опять-таки, вообще нормальный врач, если женщина не говорит, что меня больно, мне что-то там беспокоит, он не должен лезть со своими комментариями, как там зашили, потому что ну, вариантов нормы огромное количество, безумное количество или может как-то аккуратно спросить там, уже был ли половой акт да, у вас да, был ли половой акт, болезненный безболезненный опять-таки если половой акт болезненный это не значит автоматически что что-то не так зашили во-первых да мы знаем что во время лактации пролактин уменьшает выработку эстрогена а значит смазки меньше угу. и просто можно добавка лубриканта может решить проблему вообще целиком во-вторых, врач может посмотреть мышцы тазового дна. Иногда они могут быть напряжены, и простые советы по самомассажу промежности и определенным упражнениям для релаксации мышц промежности тоже могут решить вопрос. Mm -hmm. То есть не всегда это связано с тем, что там врач-мясник как-то там да, да, Да, да, да, да, 10 лишних стежков сделал. Да. А -а -а. Угу, класс, вот это прям очень важно а По поводу еще послеродового момента Как грамотно подобрать контрацепцию после родов, спрашивает нас девушка угу. И надо ли сдавать анализы для этого, если мы говорим о КОК Вот, кстати, очень а -а -а. хороший вопрос Хорошо, подбор контрацепции после родов – это задача гинеколога Во-первых, какая бы ни была контрацепция, анализы чаще всего не нужны Потому что они не решают ровным счетом ничего что нужно? Даже если мы говорим о КОК, то есть о контрацепции, где есть эстроген, то тут важно измерить давление и важно пройтись по всем вопросам, которые могут выявить противопоказания. Туда входит и возраст. Курение, а, Наследственные заболевания типа, например, у мамы или у папы был тромбоз или инсульт в возрасте до 45 лет. Мы такие, угу, а нет ли тут тромбоза да? наследственного, когда мы вообще не можем использовать контрацептивы с эстрогеном, потому что опасно. Может возникнуть тромб. Да? Тромб это такая штука, которая закупоривает сосуд, и все, кровь по нему больше не идет. Более того, этот тромб может оторваться и прилететь в сосуды, которые расположены в легких или в сердце, и тогда это уже летальное состояние. Смерть. Да, то есть вот это важно. Не миллион анализов на гормоны и все остальное, они ничего вам не покажут. Если мы говорим о контрацепции после родов, то чаще всего именно кок мы не рассматриваем в первые 6 месяцев, если женщина кормит грудью. Помните, мы говорили, что пролактин подавляет эстроген, так вот эстроген тоже самое может делать с пролактином. И первые 6 месяцев, пока молоко – это единственная основная еда для малыша, эстрогены, находящиеся в кок, могут уменьшать объем молока. После 6 месяцев, когда начинаются прикормы, для нас это уже не столь важно, и мы действительно можем рассматривать кок. Более того, первые четыре недели после родов – это самый высокий риск по тромбозам в жизни женщины. Она никогда больше с такими рисками не столкнется. Максимальные просто риски. Поэтому в этом сроке мы тоже не можем назначать эстрогену, даже если она приняла решение, что я не кормлю сейчас в Uh -huh. Если кормит грудью и вот эти первые 6 месяцев, что мы можем рассматривать? Таблетки с классным сокращением ЧПОК. Это чисто прогестиновые оральные контрацептивы, в них нет эстрогена, это аллактинет, чирозета. можно рассмотреть их. Можно рассмотреть установку внутриматочной спирали сроком на 5 лет или подкожного импланта, это такая трубочка 4 см, она устанавливается сейчас вот сюда, подкожно в плечо и стоит 3 года. Ничего не нужно вспоминать пить каждый день, потому что когда ты мама, у тебя и так появляется 100-500 лишних дел, ты иногда даже поесть и пописаться бываешь, этот контрацептив будет работать за вас и оказывать надежную контрацепцию в России сейчас есть он да он наконец появился ты, более супер. того мы и тут позаботились о наших пациентах раньше было как мы им назначаем они дальше идут совершать свой тур по аптекам искать где он есть мы их сейчас закупили они здесь лежат более того лежат даже спирали если понимаете что вы хотите поставить нет противопоказаний можете у нас взять оплатить и тут же установить на прием ух ты это прям вообще круто. Угу. То есть я такая пришла на прием, даже не подозревала, а тут вышла и уже... Ну, и на ней и а уже чем? Хорошо. Уже чипировано. Сейчас нас обвиняют опять. А, они и тут чипируют. Все с ними понятно. Этот док Все с ними понятно. даже у меня, в принципе, закончились вопросы. Ну, мы... Так, много ага. и хорошо на них отвечали, спасибо тебе за это огромное. Сегодня был шок-контент даже для меня да? пару раз. Да, <свят> да, да, <свят> да. А, Я хочу еще что сказать, что, девочки, сегодня мы проговорили про много разных всяких мифов, которые, ну, как бы, это даже уже не то, не то что мифы, а какие-то вещи, которые э, не имеют ничего общего к жизни беременной женщины, да? Ну, например, там не знаю, сексом можно заниматься во время беременности, mm -hmm. да, как кофе оказалось. Пить. да, Кофе пить и даже там витца чуть-чуть может быть, да, mm -hmm. можно. Ну, в общем, суть в чем? Ореопазму а, лечить не надо, да, мы это уже в очередной раз сегодня знали. А мы хотим вот с Дашей сделать такую историю. А, такой некий конкурс, да. Вот видели сумку, классничью сумку в роддоме, Она стильненькая, ее можно потом таскать и просто так, мне кажется, без всякого уже роддома. Классная, хорошая, холщевенькая, такая, граневая да. сумочка модненькая. Так вот, мы подарим да, эту да. сумку одной из вас за самую интересную м, такую мини-историю про то, что вы думали, что во время беременности чего-то нельзя. Или можно. Или наоборот ну, можно, да. а оказалось нельзя. Ну, например, я думала, что во время беременности нельзя заниматься сексом там, в такой-то позе, условно, а оказалось, что можно. да Или я думала, что во время беременности мне нельзя мороженое, а оказалось, в можно. Или нужно ну, лечить уреоплазмой. Или, да, я думала, что нужно. В общем, пишите все свои истории, которые вы думали, картиночка, в комментариях к этому к посту, к посту с этим эфиром и Даргинарьна выберет самый интересный на ее взгляд комментарий, и мы подарим вам вот такую крутую, классную сумку. Так что, помимо того, что эфир просто для вас полезный, он еще и очень приятный для того, кому достанется этот подарок, а кому не достанется, вы как минимум узнаете еще большое количество мифов, которые не надо слушать во время беременности, потому что вам и так есть чем заняться во время беременности. Думайте не... себе и о своем ребенке. Я сейчас гляну, а не было ли тут вопросов, потому Давай. что мы ничего не, не крутили. Я, потому что сейчас как-то. Не знаю, инстаграмчик. О, нет, там что-то, что-то, что-то было, что-то было. Нет, не было. Сейчас, сейчас, сейчас. Девочки, если какой-то вопрос возник, вы сейчас прямо... Ой, вы сейчас прямо напишите, потому что я пытаюсь понять... Я вчера, кстати, смотрела тоже, да. Дарья Геннадьевна, здравствуйте. А, здравствуйте. Я <смех> смотрела вчера какой-то эфир тоже, там написала комментарий, и вообще никто его не увидел, поэтому я, я уже не удивляюсь про Инстаграм. Он может вообще ничего не писать, может что-то писать после, потом, не прочитали мой вопрос. В общем, если вопросы у вас остались, вы знаете, куда их и кому писать. Очень сильно рекомендую подписаться на Дарью Геннадьевну в Инстаграм, в Телеграм, тоже во все места, где она есть, потому что, ну, правда, столько можно всего узнать очень интересно, я залипаю на сторис, потому что они всегда какие-то такие интересные, рилсы шикарные, правда, вот это моя боль, я не умею записывать, ну, не то, чтобы как-то меня не доходит до этого, я смотрю на ну, Дашу, думаю, блин, как она это классно делает, на самом деле, так что рилсы не просто развлекательные, да, а именно очень информативные. Доктор Соленников, нашел. привет, привет, привет. Ой, здрасте, здрасте, здрасте. Вот, да, кстати, мы сейчас ехали и слушали твой рилс про анальный, а, скрининг. анальный скрининг, да, Александр напрягся на этих словах, Пойдем его дослушать. Все, всем огромное спасибо. Тебе огромное спасибо, спасибо за то, что в выходной день оставила детей на мужа, наверное. Да. И ехала вот сюда в клинику на работу. Я люблю свою работу. Я приду. Сюда в субботу. Всем хорошей субботы. И пересматривайте эфир. Обязательно записывайте все. И участвуйте в нашем замечательном конкурсе. Все, пока-пока.